Всем добрый день, в данном видео расскажем как установить и использовать торговый терминал для Windows от брокера Pocket Option Для того чтобы скачать инсталлятор, необходимо перейти на официальный сайт брокера Pocket Option, после чего опуститься почти в самый низ И скачать приложение для Windows Также обратите внимание, что приложение есть как для версии Android, так и для iOS И также есть веб-приложение и бот для Telegram Поэтому торговать на Pocket Option можно почти с любого устройства После того как приложение скачалось, необходимо его запустить и начать установку Установка является стандартной, поэтому просто жмем далее Подтверждаем И терминал установлен Данное окно по итогу можно закрыть Далее находим значок на рабочем столе, либо в папке после чего запускаем его. Далее можно продолжить торговлю на домосчете, после чего нажать на кнопку «Войти». Далее, если у вас еще нет торгового счета, то можно нажать на кнопку «Регистрация», после чего зарегистрировать новый аккаунт. Более подробно о том, как быстро открыть торговый аккаунт, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Если же у вас уже есть торговый счет, то необходимо ввести email и пароль, после чего подтвердить, что вы не робот. И войти. Далее можно видеть, что терминал для Windows абсолютно такой же, как и веб-терминал но при этом вам не нужен браузер для торговли и при желании здесь можно поменять масштаб также выбрать любой другой торговый актив помимо этого доступен и функционал платформы такой как социальная торговля другие виды графиков также при желании можно использовать бесплатные сигналы копировать сделки других трейдеров составлять экспресс ордера участвовать в турнирах прямо из данного терминала или пользоваться отложенными сделками. Пополнение и вывод средств также можно совершать прямо из торгового терминала. Для этого можно нажать на кнопку «Пополнить счет», после чего внести депозит. А если необходимо вывести средства, то переходим на вкладку «Вывод средств», после чего указываем сумму. И после подтверждения операция будет совершена так же, как и через веб-терминал. Если вы хотите получить еще больше полезной информации о торговле бинарными опционами, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Желаем удачной торговли!